И всем привет, с вами я Настя. Сегодня мы будем играть на Мазинг-Грин-Сервер. Вводите мунику при регистрации и вам капнет бонус. А если вы не подписаны на мой канал по каким-то причинам, то советую спуститься вниз, нажать на красную кнопку и сделать ее серой. Ну а мы начинаем. И всем привет, с вами я Настя. Сегодня мы будем играть в казино на мазинг Green сервер видос всегда снимаем. И все. Я просто привет... хочу. А, Бля. Итак, мы пришли в казино, мы играем в хай-дайс, первая ставка наша 49 тысяч рублей. Проверим наши шансы в хай-дайсе сегодня. Так, игра у нас началась. 7, 5, 11. Есть, есть. Я выиграл 200 тысяч. А меня зовут Кости. Пойдемте. Так, 17 тысяч рублей. Проиграли. Так, сейчас мы будем играть 500 тысяч рублей. Итак, плюс 500-ка. Минус 500 тысяч. 500 тысяч рублей. Приседает. Ничья. Было страшно играть, потому что мы и так проиграли уже... ⁇ -мо ⁇ 8 миллионов что? Ребята, мы проигрываем все деньги. Плюс 8 лямов, что? Я просто... Я не могу. Плюс 8 лямов, что? Я в шоке. Ребят, вы это видели? Я просто говорю, я сейчас солью. Я думала, что сегодня не мой день. Я думала, что сегодня не мой день. А -а -а. Манерка выпала. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Как... Ааа, я не могу, я в шоке, я в шоке, я в шоке. Господи, а если бы я слила, я бы осталась вообще ни с чем еще. Плюс 500. Ааа, я в шоке, я не могу, как так? 200 тысяч. Плюс 200 тысяч. 100 тысяч. Плюс. Плюс еще 100 тысяч. 200 тысяч. Плюс еще 200, 000, ребята. Мы сегодня подняли 7 лямов. Мы сегодня в огромном плюсе. Мы пришли сюда с 10 миллионами рублей. А сейчас у нас 17. Я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Поэтому ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Я знаю, что очень много человек, которые смотрят этот ролик, они не подписаны на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.